Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, случайные зрители, всем, кто смотрит это видео, большой-большой привет. Да, давно не было видео на моих канале, на моих канале одном, но ща будет, ща будут видео, скоро запустим какие-нибудь стримчики. На самом деле сентябрь у меня такой месяц загруженной работой полностью и мне очень тяжело стримить в сентябре я просто пока доползаю до дома с работы все я уже не хочу ничего делать вообще просто я хочу просто поспать и все и потом я сплю и снова иду на работу потом я работаю потом я прихожу потом я снова сплю и иду снова на работу короче как все нормальные люди я вот так вот делаю и ну, наверное, к концу сентября-октября у меня будет поменьше работы, потому что я основную часть сделаю всего, куча-куча всего там разгружусь. И потом буду херачить стримы, херачить стримы почаще. Ну, хотя бы по выходным дням, наверное, может быть. Ну, или по каким-нибудь даже будним дням. Но пока что нет такой, такой возможности, короче, это стримить каждодневно. И часто. И даже по выходным, даже по выходным нет возможности, представляете? Такая вот харена Ну ладно, ничего страшного, ничего страшного. Все это, конечно же, уйдет и придет другое. Поэтому ждите. Ждите до конца сентября. Ну, я сейчас какие-то стримчики запущу еще тут в сентябре. Парочку, может быть, 1-2. И потом до конца сентября. Ожидайте что-нибудь нового стриму. Пока что можете написать мне там в комментариях, что можно постримить, что бы вы хотели, чтобы я какую-нибудь, может, игрушку прошел или еще что-то там. Короче, что, что, что, что, идеи какие-то, короче, накиньте мне там в комментах. Я почитаю, посмотрю во время сна и вам отвечу. Так что все, короче, до первого стрима. Bye-bye.